Всем привет! Вам надоело постоянно мыть обувь, чистить ее сутками напролет, чтобы опять запашить их выйдя на улицу. Ну или если вы очень ленивый, то вы упали по адресу. Сегодня я расскажу о 9 хитростях, благодаря которым обувь будет в идеальном состоянии. И первый лайфхак называется «Верните березуну в подошве». Для этого нам понадобится зубная паста и старая щетка. Зубная паста полезна не только для зубов, но и, например, для кроссовок, которые нужно сделать белыми. Возьмите старую зубную щетку, не небольшое количество пасты, а потом хорошенько почистите ею обувь. Это же средство используется для чистки тканевой обуви. Вотрите в текстиль пасту, оставьте на 15 минут и смойте все влажной тряпочкой. Второй лайфхак – как почистить кожаную обувь. Для изделия из кожи подойдет медицинский спирт. Он продается в обычных аптеках, но обратите внимание, вам нужен не этанол, а изопропанол. Этот момент можно всегда уточнить у продавца. Если на обуви образовалось пятно, просто потрите его ваткой, смоченной в этом спирте, и оставьте на полчаса. Третья хитрость – свежесть обуви – залог уверенности в себе. Перед сном насыпьте в обувь немного соды и оставьте на ночь, а утром будет нужно вытряхнуть ее и почистить. Пищевая суда вбирает в себя неприятные запахи. Ну а четвертый лавхак больше относится к женщинам. Маникюрная пилочка не только для маникюра. Грязные отметины и пятна на замшевых туфлях прекрасно убирается с помощью обычной маникюрной пилочки. Для лучшего эффекта возьмите сначала сухую тряпочку. Постарайтесь стереть как можно больше грязи, а потом зачистите пилкой это место. Слишком сильно тереть не рекомендуется. Достаточно мягкой зачистки. Пятый лайфхак. Уксусный раствор для обуви. Благодаря своим кислотным свойствам, уксусный раствор не только поможет убрать неприятные запахи, но и нейтрализует дорожную соль. Разведите 1,3 чашки уксусной кислоты с 1 литра воды и щедро смочите тряпку в этом растворе. Укутайте обувь какими-то тряпками и оставьте на пару часов, а потом протрите ее чистой влажной тряпочкой и высочите естественным способом. Шестой лайфхак. Верните блеск лакированным туфлям. В этом вам, как ни странно, поможет ВАЗЕЛИН. Для... Вам не послышалось, именно он. Это дешевая альтернатива брендовым средствам для ухода за обувью. Протрите им чистые туфли как следует, уделяя большое внимание царапинам и мелким недостаткам. Седьмой лайфхак. Овсяная каша против пятен на замши. Сальные пятна, которые нередко появляются на обуви из замши, легко удаляются с помощью овсяной муки. Возьмите немного муки и вотрите ее в пятно, оставив на полчаса. Потом просто протрите кусочком ткани. И снова лайфхак для дам. Растягивание обуви с помощью фена. Чтобы туфли стали комфортными и идеально сели на вашу ногу, понадобятся плотные носки и фен. Найдите носки туфли, а потом на режиме горячей сушки как следует прогрейте обувь. Ну и последний, девятый лайфхак, растягиваем обувь в морозильнике. На сей раз мы используем не тепло, а холод. Вам понадобится два пакета с застежкой, которые нужно заполнить водой и положить в носки обуви. Оставьте обувь с пакетами на ночь, достав утром дайте льду растаять естественным образом в течение 20 минут. Я надеюсь, мое видео было очень полезно для вас. И если вам не сложно, то поставьте лайк этому видео и подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Ну а я с вами прощаюсь, до следующего видео.